Ребята, всем привет, с вами как всегда Серга, а продолжают нас радовать новым транспортом. В общем, пару дней назад, точно не знаю когда, вот, добавили они новый корыт, вот такой. Я не знаю, это что-то типа Астон Мартина такого, стоит он лям 900 условно, округлим. Ну и ща глянем. Ну а теперь давайте посмотрим, на что способна эта машина, насколько хватит взлетной полосы. Давайте глянем, что есть по тюнингу у этой машины. 9 передних бамперов. 3 задних. 8 вариантов внешнего вида двигателя. 14 глушителей. 13 решеток радиаторов. 11 капотов, также имеется 11 раскрасочек, 6 модификаций крыши, 4 вида порогов, 9 спойлеров, а теперь узрите прокачанный нео. И, естественно замерчики. В общем, машинка неплохая, красивенькая, по результатам, так сказать, тестов, довольно-таки шустренькая, быстренькая. Плюс она полноприводная, значит на всяких скилл-тестиках будет довольно-таки неплохо кататься там, держаться на волрайдах, там, все такое. Что могу сказать, просто по приколу сделал этот ролик, видос, коротенький. Пишите в комментах. Надо ли еще на новой тачке будет что-то подобное делать, или Ну его нафиг так, чисто тестово. Вот. Так, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.